Жалость подразумевает то, что вы занижаете свои ресурсы. И в итоге э, тоже перестаете развиваться, перестаете двигаться. Когда, например, вы можете там встать в 6 утра вполне себе, это не будет для вас э, психологической травмой, стрессом для тела. Да, можете, не знаю, там, э, работать там.. 8 часов в день. Можете пойти в спортзал, можете кататься на велосипеде, можете пойти на курсы, там, на единоборство, на йогу, на обучение и так далее, и так далее. Но не делайте это, говоря о том, говоря сам, самим себе, что якобы вот вы устали, или еще не время, или уже рано, или еще поздно, и так далее, и так далее. Контакт с телом опять в помощь. Попробовали один раз делать, почувствовали приход, ну все, я могу это делать. Вообще для мужчины жалость является основной, основным врагом для развития. Если вы себя жалеете, вы откатываетесь в женское состояние. Состояние комфорта и наслаждения. И в этом состоянии ничего нового не приходит. То есть то, только то, что есть, можно использовать. То есть в этом состоянии роста нету. Вот у вас есть какая-то вот, какая зона комфорта? Вот вы не будете. Ну, комфортненько, хорошо. Мужчина тот, кто постоянно преодолевает границу себя, своей личности, выходит за рамки. И всегда у нас есть выбор, как у мужчин, слиться или... Как бы сдаться или бороться. Вот кто пробовал утром там рано вставать, я думаю, меня понимает, что всегда есть выбор. Одна часть женская говорит, ну поспи еще часочек. Так уютненько, тепленько. А мужская часть говорит, давай, вставай, иди там, мойся, бежи, там, тренируйся. Займись там и еще чем. То есть вот мужской путь вот мы родились в этом теле в мужском для того чтобы прорывать границы. То есть это говорит о том, что если стало легко, вы в этот момент уже в женскую сторону отвалились. Ну да, перешли в женскую. То есть, если вот есть напряжение, вы что-то делаете там. Да в любой сфере, там от спорта до работы. Если есть напряжение, значит, вы развиваетесь. Как только стало легко, все, вы значит уже стоите на месте. Вы стали женщиной в этот момент.